Всем привет! Первое свидание проекта Холостячка состоялось. Андрей Рыбак создал презентацию, с помощью которой пригласил Ксению на встречу. Все напоминало кадры из фильма «50 оттенков серого» мужчина в костюме с бабочкой, вертолет, красивый ужин и сплошная романтика. Андрей встретил Ксению после вертолета и признался, что этот день они проведут вместе по мотивам легендарного кино. Пара пролетела над столицей и приземлилась в назначенном месте. Это был загородный комплекс с шикарным местоположением и экстерьером. Во время ужина была затронута тема прошлых отношений. Мужчина поделился личным опытом отношений длиной в пять лет. Однако пара все годы то сходилась, то расходилась. Более того, бывшая девушка Ольга Виноградова стала участницей десятого сезона «Холостяка», тем самым окончательно поставив точку в их истории. Поэтому Ксюша сочла участие Андрея в реалити «Холостячка» за банальную месть. По итогу встречи Ксюша не выручила бутоньерку участнику ведь дала ему возможность обдумать свою истинную цель пребывания на проекте. Как сложится их отношения дальше, смотрите сами.